Здорово, ну как ты. Ну а мы продолжаем с тобой всячески помогать всем новичкам, которые приходят на 9 сервер Барвихи Успенской. Все так же я продолжаю заказывать продукты на свои бизнесы по самым высоким ценам, чтобы у большего количества с каждым днем игроков, новичков, которые приходят а по четвертый уровень и идут работать доставщиком продуктов, была возможность поднимать неплохие бабки, выполняя мои заказы. Как, к примеру, вот этот вот парнишка, который уехал на своей желтой газельке. Буквально минут за 10 он поднял налегке почти 200 тысяч рублей. Ну а сегодня я решил немного помочь новичкам на спавнах, попробовать попрокачивать их, сделать им небольшие, но очень приятные подарки, а также сделать, наверное, самую дешевую аренду на девятом сервере Барвихи Успенской. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть на Описание удачи К моему дикому сожалению я не могу сразу максимально прокачивать новичков которые только зарегались на Барвихер херп у которых первый уровень потому что на первом уровне у них нет ни прав ни денег ни возможности практически ничего пока они не опнут хотя бы второй или третий уровень их нельзя принять ни в семью ни передавать им деньги в количестве больше хотя бы 500 рублей поэтому чтобы прикупить им какую нибудь тачку скин и так далее я думаю ты сам понимаешь что уйдет просто огромное количество времени на передачу какой-то крупной суммы по 500 рублей поэтому мы с тобой отправляемся на спавн четвертого уровня игрока помогать новичкам лучше всего наверное, в вечернее время когда на сервере больше всего игроков но к сожалению вечером я работаю поэтому имеем то что имеем мне попался вот такой вот молодой человек который был в довольно недорогом скине, с клетчатой сумкой бомжа и судя по всему у него уже имеется тачка потому что он меня попросил подвести его до ближайшей парковки пока мы ехали до парковки я спросил что у него за тачка, что у него по деньгам и какие планы. К сожалению, он оказался не очень вежливым, и после этого я решил не помогать ему. Вроде у него уже и есть все для старта, скинчик, тачка, свои дела и планы на будущее. Вернувшись обратно на спав новичков 4 уровня, мне удалось сразу же встретить своего подписчика, который в принципе уже немного так освоился на девятом сервере. Сразу же видно то, что человечек работает в организации СМИ, то что у него есть какие-то цели и планы на будущее, он не просто ошивается по серверу, и ни у кого ничего не ходит, не попрошайничает. Я узнал, что у него по деньгам, что у него есть по имущке. Как оказалось, у него уже девятый уровень, и всего-навсего 400 тысяч рублей на руках. По имуществу у него абсолютно ничего не было. Ему, естественно, я решил помочь. Тем более, он у меня абсолютно ничего не просил, кроме как сделать скрин со мной. Приехав в автосалон, я передал ему 999 тысяч рублей. Думаю, на эти деньги он сможет купить себе какой-нибудь неплохой автомобиль. И что мне понравилось, так это то, что он не стал покупать себе какую-нибудь дешевую тачку просто для галочки, а остальное – пойти потратить в том же казино, а добавил из своих собственных еще 250 тысяч рублей и купил себе Nissan Skyline, Взял себе тачку, которая ему реально понравилась, и не пожалел собственных денег. На вопрос, какие у него есть скины, он сказал, то, что у него есть только скин Снегурочки, который он получил бесплатно за прохождение новогодних квестов. Ну, чтобы пацан не гонял в одном ивентовом скине, тем более в женском, я решил дать ему деньжат и отвезти его в магазин одежды, где мы ему и прикупим какой-нибудь неплохой мужской скинец также передаем ему 999 тысяч рублей он отправляется в магазин одежды где их тратить опять же он не стал покупать какую-то дешевку а потратил ровно 1 миллион рублей на приобретение нового скина он пришлось доехать до его работы чтобы он смог переодеться и показать мне его от себя могу лишь сказать то что подписчик реально оказался красавчик красавчик в том плане то что не стал покупать для меня там для галочки что-нибудь по дешевке остальное оставлять себе на какие-то будущие нужды или на тоже казино а реально быстренько сразу же освоил всю сумму мало того добавил еще от себя немного денег чтобы купить тачку подороже честно скажу вот таким людям мне реально просто даже приятно иногда помочь хотя я не особо люблю заниматься прокачками аккаунт что касается новичков я все-таки буду искать адекватных вежливых новичков на проекте у которых есть опять же хотя бы 3 4 уровень чтобы можно было им помогать и помогать нормально заниматься той же прокачкой. но скорее всего постараюсь это сделать именно вечернее время вас Возможно сегодня, возможно завтра, так что если ты еще не начал играть на девятом сервере вместе со мной, то сейчас самое время это сделать, ведь я также еще решил открыть самую дешевую аренду автомобилей на Барвихе Успенской. У меня была аренда на шахте, которой я совершенно не занимался, покупал ее лишь для того, чтобы у меня было как можно больше свободных сотов под автомобили, также у меня было довольно немаленькое количество интересных различных авто, включая все ивентовые автомобили, и я решил почему бы и нет, денег у меня все равно много, возьму ка да и выставлю я все тачки в эту аренду по одному рублю, чтобы нуждающиеся люди, особенно новички, приехавшие подзаработать денег на шахте, смогли арендовать себе любую тачку на выбор буквально за 1 рубль в час. Здесь присутствуют абсолютно все ивентовые тачки. субар в эксклюзивном виниле ралли, которая выпала мне с новых кейсов, это супра в таком же эксклюзивном виниле, которую мы с тобой будем получать за прохождение нового сезона батл пасса бэх из nfs most wanted который мы также получали в качестве главного приза за прошлый Battle пасс dodge challenger в эксклюзивном виниле который мы также получали за прохождение хэллоуинского бп здесь даже есть мотоблок который я прокачал full на пятый стейдж мотоблок в который я вложил порядка 5 миллионов рублей обязательно опробую это чудо тем более всего за 1 рубль в час И скажешь блин к сожалению тачек мало они постоянно будут взят в аренду на что я могу с тобой поспорить во первых место это далеко находится от всего общества Да едет сюда не каждый В основном реально сюда катаются только новички которые по квесту проходят одну из начальных работ а именно шах плюс ко всему абсолютно каждый игрок может арендовать всего лишь один автомобиль и до тех пор пока у него не закончится время аренды он не сможет себе взять в аренду новый также максимальное время на которое можно арендовать эти тачки 72 часа то есть абсолютно каждые 72 часа 12 абсолютно разных человек смогут брать себе по одному из этих авто всего-навсего за 1 рубль в час. Я думаю, это довольно неплохо, особенно для новичку. Ну а что думаешь ты по этому поводу? Обязательно пиши в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!